Мы уже А вот здесь... А расскажи, куда мы собрались вообще? В Эстонии? На Трезубец. На Трезубец. Сейчас, это... Для пионеров. Первый поход. Для пионеров первого похода? То есть, пионером ты нас считаешь, ара? Ты уже там был. Ну, я, вы еще октября. А вот пионером, чтобы сказать, надо на Трезубец подняться. Потом, после этого, можно уже на фишку да. Так, сейчас идем прямо. Тут Подарачу. уже все забаррикадировано, все занято. Фалери! Смотри, что еще час будет думать, рага. Да, своих дел будет так. Ближайший, мурак, мужик, удокве, короче, разгрузка, хамитау, хам уже драсара. Ну, а тут же мы с на час на воду. Нет. Нет? нормально. Все, я понял. Чужие не ум Нет, вот сейчас через 500 метров закончится. Рудники Ставропольский край взял в аренду И они разрабатывают там э, рудники. рудники А этот, короче, тропа будет там вообще? Да, я, ну тропа Может сейчас заросла, но тропа есть Мы по тропе пойдем Главное, чтобы тропа была Хорошая дорога, я тебе скажу Да я помню, я был тут, братан. Я Ты имею. Заряжена, я до конца... Мы же до конца раку поднялись. И там развернулись. Там до рудников, да. короче. И наша стоянка занята. А где мы что-то там? Я дабы вам дорогу, жил где-то же, да ка А я. Ау, младь, режать ему. Дихаля нарабы. Лево возьми его. Лево, лево, лево, лево. лево. Нет, лево, прямо вот туда. Лево возьми, Валера, смело, лево, еще, еще левее возьми. Еще левее возьми, -мо. Короче, о! Опасная машина, да, не. Валерия, же так не так что за мудр? горный ну не горный но жанца по короче говоря мы что мы зарабатываем землю короче говоря вы за что солазы а я а я хизу за именно именно Стационарно. Потому что Эджима, сажали. Похоже, обязательно. Валера, лава А я все, Мы едем, что Ты такой, по высоте, он на втором месте от самого высокого. Самая высокая часть, вот за вторым, туда дальше. Мы его отсюда не видим. Он выше. А он где-то сам. Айжбар, да. Мой я просто не хочу. Всё. Мой подарок. Что здесь подарок? Специальный джа-у-гапти-рапсахау. Проводок почистить. Это кнопочное изделие. Мы ходим в стационарную. Это для культурной работы. У-апсахау аж Да, да, А Нифига себе! от души. он он сюда? А, я пошел. Джиня о, нифига себе, и назад, и назад сделай. Назад даже Офигеть, братка. Куапсовый а Не является, а я. Мы же... Более-менее на точную ну, О, нифига себе. Ага, над хампун кусок. Да, жены Ну, А зачем подпишись? от души. Аккуратненько дыхать за кого где-то подкрутился винтик, что-то, это мы Конечно. А я. все, нам сколько от души. Мы Все, я понял, братан от души. В прошлый раз, От души. Вообще. да зимой был Именно стали, да. хорошая сталь Ну видно, мы чувствуем короче. Когда братч мы с короче беду за Ну, от души. Itself. <customizationimas> <toilet> Вот мой бампер это чё Все, обшел Всё, хорошо А вот Короче говоря, поедем сейчас Поедем то есть помчимся Короче говоря Такие вот красоты у нас в Адыгее Все. Вот здесь дорожка такая Красота. Вот, вот тропинка есть, как раз не забудешься. Три зубцы. А без 15-11. Без 15-11. Вообще, очень быстро мы приехали, я тебе скажу. Без 15-11. Короче, я записал, я если что. -то что, -то что -то. Хотела, Короче говоря, полпути прошли. еще столько же надо пройти. Опа, красота! Хорошо? Пошли на талзем шаур. А ты зубы сам ты что вам где? Пошли на рчет я уже знаю. Вон она касается. Ребята туда ушли. А вон там. Корнодобывающий. Комбинат какой-то. Это вторая гора вот здесь. А вон ребята ушли. Сейчас мы их то гоним. Would he say too well. которого he isn't there the movie? As-salamu <laughs> alaykum. As-salamu alaykum as-salamu alaykum wa. From there it is due. Just be yugura.